в учебно-научно-исследовательской общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности выплачиваются повышенные стипендии. Вот третий курс 7 тысяч рублей, четвертый курс 8 тысяч рублей, пятый курс 9 тысяч рублей. Пятый. Магистратура стипендия 150 рублей. По физико-математическим и естественно-научным направлениям магистратура 15 тысяч рублей. Изменения затронули не только студентов, но и преподавателей.